Вот в этих домах есть люди возле меня. Поедем, побежали, короче, отсюда. Бля. Здесь со всех сторон, народ. Вот за машиной сидит, Владос, за машиной чувак сидит. я вижу, молодец, я вырубил его. Подойдешь ко мне, возле меня, чувак, возле меня, чувак, бежит к вам. Вот водос возле меня. Ааа. У меня патронов миллион, Никита. Куда вы пошли, блядь? Да у нас нет ничего. А, а чего у вас нет ничего? Потому что их там пусто было. А, ну, нам... У меня калаш. Подойдите ко мне, я вам калаш отдам. Алло. Я бегу. А, она все наперец. Ну, давай, давай, давай, удачи Все, га-га. Спасибо. Спасибо. А там ч на ручке, я не русский. Тоже два раза. Так, ну ч, отлично, первая катка супер прошла, нормально. Мне нравится, так. Так, что за Оргия. Я присоединяюсь. Я человек простой, вижу Оргию присоединяюсь, да? А как иначе слушай? Аллас! 3,2,1 2, 1, пошли, я думаю долетим. Ну и что на парашюте? Тут тут тут тут тут тут. Всё в вообще в тему. Готов к приключениям. Да ты едешь, да? Да. Приключения. Да открыть дверь можно. Даже. Боже мой, доброе утро. Человек первый день играет в Пупгай. Можно дверь открыть? Никита с такси подано. Ты еще побибигай. Мне не хватило на м ать этот. Как как? Подлокотник подлокотник. Подлокотник. И обменяешься. Ой мой. Че ты орешь? Ей, не на с... Не хватает все. Да, да, да, да, да, да, да. <сёк> не, не, <сёк> не, <сёк> у нас не дагестан, Дагестанский смотр <сёк> не надо. <сёк> Вообще начинайте смотреть по сторонам, потому что если на нас тим надо, пока мы да, не уже... будем. Если чуть повыше подняться, то я их увижу. <сёк> не надо, пока не надо. Вот их, вижу их. <сёк> от тебя, Да, да, да, не палимся. секунд, пацаны. Не палимся, не палимся. Им хуже будет, понимаешь? Им хуже. Отпускаем, не вижу, они там. Чтобы мы все сразу отработали, чтобы никто не без дела не остался. Так, зона... Сколько смотрите, их там? Нас... А их там двое или их там четверо? Больше. Больше не видел. Я вон вижу может один по холму прыгает туда-сюда. Может еще Нас, у нас может пытается больше. спалить. Так, все, все ага. и Так, один пошел, видимо. А че? Как, О, они, как, прощука, они... как они бегут? Спокойно, спокойно. Что они спокойно. делают? Там, может, холмы какие-то непонятные. Они что, нас спалили и уходят в обход? А, он бежит. Он, он один. Возможно. Где, где где Ну, вот слева, на 280. Видишь, по холму бежит? Ну, Давай прямо него отработаем. Два, Трое, трое, трое, трое. А Пошли в зону, да, в зону, работает. в зону. Спускай. А ну работает, работает. В принципе, у есть работает. Все бессмысленно, бессмысленно. Там а, они слишком далеко. А в зону, в зону, в зону, в зону. Да, Пацаны, аккуратно <coughs> <coughs> <coughs> в зону. Подойти в зону. А то еще пипец будет. Ну еще тут открытое место. А это тут вот есть такой этот хоть бы он был в зоне, пожалуйста. Как спуск? Он, как использовать, алло? <связь> Что использовать? Болеутоляющие, алло. 9-0 или из инвентаря. Где вы ходили последний раз? Там же, на том холме. 30, на холме? 30. Не должны в, в зону бежать. Да. А, вон вижу. Вон вижу. вижу одного. Сараюки, блин, они там он все попал. Там. Другой за зону, да, работаем блин. по зазоне, зоне, который... Блин, я не не хиляюсь, я хиляюсь, прикройте. Они за камнем. Они везде зоны, да, надо убить того, который за камнем. Убивай да давай, из да, попал! Я... Никсон как а... ты за зоной остался дрында? Ползи в зону, ползи в зону я, я, подниму. Убью. я, убью. я подниму. Я убью мать, я подниму. Типа, ну а коря, коря, подними а, а, а, Никитаса. Чем а, Том... коряг, я никого не подниму, сейчас поработает по мне. Бля... Эээ, тогда... Ползи сюда, ползи, Ползи давай, вот сюда вот, ага. А сейчас а я подниму и а буду, буду, буду чекать, а ты поднимешь А так и двоих убейте. Они еле живые, давай, давай! Ласс остался, ласс остался, блядь! В зону, в зону, в зону, в зону, все, все Трех убил, пацанов. Все, все в зону, они, все в зону. Они, они убиты? они убиты. Все к волосу, да, дай. Да, трех убил. Иди, зол... быстро, аптечки и пицелы интересуют. Работают, работают. Да, еще откуда-то работают. Все, да, чис чисто. Аптечки, аптечки а... и прицелы, быстро, очень быстро поднимай. Ой, так, так, так, это они, да, получается? Вон они, вон они. вон справа двое. Я не знаю где. Вон они, работайте. да, по полюбе. А работает. один. Работайте. А зиму дайте. 140. 140 440. чувак за холмом один, одиночный. Одиночный чувак за холмом Он вас всех да положил? Всех ну еще Вы что, вы? гоните? Да нет, нет, не он, он не один, он, он не один. Нас. Он не один. Там. Вот нас там трое, он один, вас трое, вас, их трое. Он а один. Отлично, да. А, ну SS хипт. По СМХ с СКС. Он вас М416 положил, если что. СКС это вторая тима. Вот, вот я вторая тима видела справа, которая. Да, да, да. Ну конечно, это жопа. Трое. Рейчи сдох. Подожди, а я а я... почему Артему и Никита почти одинаковые уче брать? Плюс одинаковые, почти... у него прическа не такая. А? Yeah. понял? Просто... Он просто не прочесался. Штаны разные. Так сейчас. Я пытаюсь Да я какой-то бледный, а он такой загорелый. Да, я особенно загорелый. Приемный, блин. У меня есть да У видео дядя куда едем? Кто-нибудь хочет? Да, я хочу... Поехали в Крым Сука Ну, у нас немного, хотя варианты есть, но... Я не знаю Поехали, а там посмотрим Гениально Как обычно, как обычно есть. Но он просто тоже может быть занято, чем проблема. Так что я не знаю. Надо да. как-то покататься сначала вокруг него. Едима, едим, так там не машина стоит здесь справа? Района, нет, столиков. Нет, стол стол стол слева. Столи столи не, стол не, слева. нет, нет. Кому такие... стоял? Смотрите внутрь, смотрите внутрь, если увидите кого. <с vivir> а, да тут тут Не пугай ты так. Я никого не вижу. Заезжаем. Хлопи, Нет, никого нет. Отлично. Подсадить, черт заехали не, Всё, разбираем не. Но, вот ну, все разбираем патроны Ну, у нас есть славы а, а че вошли, по работает. Шопа зоне, что по зоне Еще глянем так так так так так так фу, фу, фу боже мой как зоны, хорошо зоны. так Погнали. ребят чекаем вот это направление пацаны то есть дохнут, юг, юго-восток юг, юго-восток юг, юго пацаны уже сдохнут пацаны. ой посмотрите сколько убийств две команды сошлись да? я же говорю пацаны так, дохнут так переключаемся на юг, юго-восток потому что больше шансов что оттуда кто нибудь придет Машина? 220 о май гад по полечил или. Да. От бункера едет. Даже к нам, по-моему, едет. Я, я их почему-то не вижу. А... Самолет летит. Так, так, так, так. за меня. Что вижу? Я Лишь тут. Меня Слушай, проехали. Право. Остановись! Он, же... он увидел нас, стопу долго. Меня увидел. Okay. Один, один, один, он один, он один. Какого хера он один? Что, другой что ли? А у тебя Он не один, он не один! Добил! Где? Он не один, он кнокнулся, он стимой. Ну, блин. Ждем, ждем команду, ждем команду. Рассосались по углам. Не лежи нам долго. Да угу. вообще Уже. никогда не лежи долго. Дроп упал рядом с нами. Алло, пацаны, там и кто-то а лутает, я... по-моему. Там мотоцикл а, стоит не. возле дропа. 35, Ди -ди -ди -ди -ди. 35, 35, 35. да да да да да да да да да да 35 а наешь. Не. В домах, значит, кто-то есть. Так, сидим за бочками, я не знаю, как им сесть надо. Ну, значит, к нему кто-то ползет, пацаны. Ползет дропу? Всех. Ну да, по-моему. Вот работай не, по нему, не, не, попробуй, не, не, если не. можешь. Нет никого, нету. Ну нет, нет, я, я, я, я не вижу, я не вижу. Может ну, он. Ну слышите, у меня прям очень большое желание пойти В доме, в, доме, в, доме, в доме чел, в доме чел. Окей, okay, понял. В доме чел. Все, внимание на него а теперь. Сюда, сюда, сюда, сюда едет. Справа, да, в баги едут. баги баг. проехал справа. Едет к этим домам, к дропу едет. Все, черт. Работаем по дропу. ним. Куда? А, они мимо тип проехали. Со забором, тип за забором, тип забегал. Да, тип забором. За забором. Сейчас я обойду за забором. его. Тихо, не, не палитесь, не политесь, не палитесь. Не палитесь я сейчас обойду его. В доме и за забором, да? Двое? Он один, по-моему. Один? Так, пацаны, я жопу чекаю, если что. Идем, угу. идет, да. тё... вышел, вышел. Он выходит. Вон, он, вон, он, вон он. меня чекает. Сука, я спалился. Все, стреляем туда. Вырубили! В дом, в дома, в дома, рашиб дома. Рашиб дома, нас раскрыли. Rush? Да. Да подождите, мы, мы, мы далеко с ним Машину возьмите, машину возьмите кто-нибудь. Тачку, окей. Okay. Так, вы кнокнули, не убили? Я да. его кокнул только. Чуваче, чуваче, чуваче, это я газую. Да я понял. А что, поехали еще? Минус два. А что, хорош? Газую. Эй, Чё вы сирот, давай, давай. Я бегу, бегу, бегу. бегу они бегу, умерли. Аж а а трупы это... разбирайте, с трупов чего-то есть. Есть 8х, берите кто-нибудь. Я 24, вот здесь м 24, вот. В дропе было 24. Кто-нибудь кто хочет? 8Х. Слушай, я с ним не умею играть. Работают! Направление. Хер знает. 20, 20, из дома 20. Из дома на 20. Ого, ты гонишь? Уйдите отсюда. Не застревайте. Я... Не застревай, не застревай, я тебя упаляю. Сейчас я отгоню по-нормальному машу. Чекаю тот куст, подождите, пацаны. Чекайте, чекайте. Чекаю, давый куст. Давай, я М24 взял, что но на кого. Отлично, смотри. Ты Пока ничего не вижу, хорошо с ней не играешь, я, я надеюсь. Это да. жесткая хрень, но с ней умеете доиграть. Все, поехали, до куча... зона, пацаны. Быстро очень зона да, идет. А я там буду спать. Завалимся, завалимся. Ну, погнали, залез, Никитас, Никитаз, Никитас. Залез! Все, погнали! <свят> Вопрос куда? Вопрос куда мы погнали? Всего три в доме 3, 3. пацаны. Пацан, точнее, это точно. Э, слева стрельба 250. Да. Э, прямо приготовьтесь сразу сражаться, потому что сейчас мы вывалимся в зону, мы вывалимся сразу, потому что у нас нет Хорошо, смысла 16 идти домой. А вот дома какие-то. В них что-то Да, дома. из домов, из домов, из домов. Не, домов он на дороге слева был тип один. Окей, где? Работают Вон, 255 ебаный, за деревом. Да, да, да, да, да. Под дерево, я под дерево, пацаны. Да, там по ней работают, по ней работают. Убил одного. 255 чуваки. 255 команда. Под деревьями да, да, да. сидит. А ее там не разобрали? Нет, их там частично. Они побежали вперед к домам. Я одного О, да. убил, пацаны там. Окей, О, давайте вот туда. на этот холм, Двигаем. чекаем дома и деревья. Вот да, тут две команды перед нами. Эв... а, блин, там не хилиться надо дегрех. Хотел... А там че? Вот Эв... чувак, там... чувак на Юзе в, в низине обхожу вот это дома стоит. Полагите, пацаны, на юзе чувак за деревом стоит. В низине на вот тут. Тени. В тени, в низине. В тени, в Сейчас. Сейчас обойду, может увижу. Меня... я не пойму. Да, с домов тоже работают. Блядь, пацаны, минута. И зона, не вижу зона... никого, не вижу никого. никого. Серьезно, тоже не вижу херово, херово. Отхожу, к домам, может, кого так, сейчас нет, к домам, кого так, нет, возвращайся к ЮЗЕ давайте, пацаны, по кто-нибудь, помогите не мне надо на ЮЗЕ чувака забрать, иначе он нам всю жизнь всю радку испортит да, я, да, да, надо его забрать, он по-моему один ЮЗЕ? ты уверен, что он там? потому что я да, не да, он меня оттуда херячил подходите ко, пошел, ко мне, я кто уже. рядом а, мы, мы, по мне гасит ты не вижу, это... вы едете, нет? машина, вы едете, нет? нет, не мы кто-то едет а где, где он сидит? Я слышу, вы выстрелы. За выстрел. деревом! Где он? Я уже обошел его нахер. А, вижу! Сейчас давай. работаю. Он меня уже. За... У меня броника нету. У кого-нибудь есть броник лишний? Сука. <связь> Сука, а, он спят. Ага. Чекайте его, пацаны. У меня, ели, у, у меня чекает, меня чекает. Давайте. Чё ты так Нет, нет. Никс, помоги ему, Никсу. По мне отработали где-то хер за... А, в домах, в домах, поц. В домах, поц. Очевидно. Да сидит за этим я так и думал, да. В домах один под. Один... На Юзе! Убейте! Он побежал по полю! Убил! Он укропнутый! Давайте в дома, быстро! В домах, чувак! он вышел! Вышел! Вышел! Дай, давай, зарабатывай, зарабатывай. А, зашел, Нам в зону надо бежать, пацаны! Не? Быстро! Баги под домами стоит! Садимся баги. Кто жив? А, Задумал! За, за, за Чел, Отрабатывайте! Я не знаю, что <свят> делать! Впритык! При, придите! Зажмите его! Блин, нет, бегите, сейчас сдохнут, сейчас зоны, твою мать. Я тоже сейчас сдохну, походу, у меня хп вообще на нуле. Ну все понял. Сзади, Ликит, ну стреляй! Стреляй, хоть ты, блин, не килл сделаешь. Давай, давай, ниже, ниже, опускай, это ж тебе отлично. Это ж Это как в блин. Я зажал его. Блять, не успею, походу, лутануться. Не успел. Ебаный враг, ебать. Ну давай, что там, кто там, ч ⁇ Да, что за Ну Блин, почему мы машину бросили? Мы, мы сели в Вазик, может быть, все да, выжили. Блядь. Надо было... Это я тупо надо было лучше отработать по этому по и... Да и мы его, блин, блин в четвером надо было просто ворваться на него. Я один от него да, греб да, да, дважды да, да. на пол хп. В этом Владос греб, а что? непонятно, чем занимались. А, мне Так Он, вижу, берегу, тему, блядь, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Он справа тебе по полю. Вижу. Ооо! Чих тебе, это не ты! Подсосали фраг передался. Ага, вижу еще чуваков. Или это та же самая Тима? Не буду до этих кустов доползти живым каким-то образом. Под кустик и пуп-пуп-пуп Тихо-тихо, он чекает, сука, умный. <связывая> вот ч на команда. Ага. <связывая> <связывая> там, она, там двое точно. Сиди в кустах, сиди в кустах. Хорош, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. зона, все, найс. Nice. Это он, это он? Или это его Тимы? Это его Тимы. Тиммейт, тиммейт. Значит, что их двое Смотри, и тех Слышишь, сиди Два, до конца, допустим. Да, пускай воюй. Еще где-то двое. двое. двое у, у, зоны, у меня броника нет, хорошо. у меня бустов нет. Вообще. Еще где-то двое, Тём. Вот Кристо. там двое, и вот тут двое, да. все-таки? Не надо. Тебя зачем? Тебя зачитают. Тебя зачитают. ты побежал. Бл сука. положил. Всё, всё, сиди. Чё хотят. Бля. Не двигайся, не двигайся, Тёма. О это ж такое дело. <связь> хочу, за вы... чтобы тебя справа не зачекали. Ага, все, они перестреливаются, отлично. Они начали стрелять по мне и спалились. Все, выжидай, Тп, выжидай. Ундер 13, вот! Там раз помню, Чекай, да. Один ко Тём. мне пошел, понимаешь? Один чекает меня, один копша. А не-не-не, все, все Сука, он меня граната кидает. А он не докинет. Да, он только пойдет тупой. Тёма, аккуратно те ж сидят, могут тебя чем Я ж почему их. Муж, вон видишь, за столом сена первым. Так, вот пожалуйста. Что он делает? Что он делает? Боже мой. Так, второй, вон за другим столом сена. Гранату кидает, бля, тёма мог бы отработать сейчас. Ну ладно. Не слышишь, меня вот эти моментально. Стопудов, стопудов, все, жди, да, пока они друг друга не. Я в зону ползусь. Хотя может в в жопу к ним подойти сейчас, да? Тёщу Русал. А ты в зоне? Ты не в зоне, да? Нет. <Скак> бля. Помогай, Ага, давай, давай. А аккуратно, вот еще один. Сука. То тиммейт, похоже. Давай, ху. По хэдэ, хэд, чрт, хэдэ. Там скрывай еще, бер. Сяааа! Зона! Зона! Я забыл про <сос> Фу, бля. Жди, идем. Они сейчас на тебя пойдут. Ну тебя, зону, красавчик. Они что меня сейчас зарастают? Я без гитсов, без брони. Граната есть. Лонет двое Он поднял, он поднял. Отлично. Хорош. Моих вырубил. Не видишь его там? Один сдох, по-моему. А кто же жил? Один. Тот, который за. А, стоп, я один, один. Лол. Тихо, тихо, тихо. Там кто-то может слева хотя он слева не обойдет уж, что там зона, хотя он может через зону прохерачь, херь Он слева, Сука умный. Вон он, да. Сколько хилов, тём хилов? Ноль, ноль, вообще ничего нету. У меня броника даже нету, чувак. Граната есть? Нет, я единственную кинул. Кидай его патроны Что? Он, походу, читер. Сейчас он тебя стоп-тол прострелит сквозь сток сена. Соткнись, сука. Да ладно, я шучу. А стоги можно простреливать? Нет. Ну это же это было? Это я выкинул все лишнее. Чё сзона не сужается, а? Жди, жди, это ж последняя зона, потому она не сужается. Минут тридцать Она потом в точку пойдет сужаться, правда неизвестно в какую. Может в него пойти сужаться, а потом может пойти в меня. Это чё голова такая, о, сука. Ля-ля-ля-ля-ля, пикает, пикает. Пикает, сука, пикает. Нет, Тёма, зажиматорская, зажиматорская. На 2x нет. Это Хотя можно задизморалить его. Задизморалить его. ю ку вообще, дерзкий, дерзкий. У него такой план выманить, ты понимаешь? Да, да, да, он же хочет, чтобы я ошибся. Да, да, А у меня хэп мало, и броника нет, поэтому мне надо наверняка стрелять, иначе я умираю. Скажи, ну, задизморалить его, скажи с Не-не, я не умею так, я так не умею. Да ты, у тебя perfect English, алло? English-то первый, я не знаю, что говорить. Это русский может... Подожди, какой ник у него не запомнили? Откуда им... А, ну, хз. Это может быть любой из них. Это может быть, 13 вот, 13 вот. Да, да, да, это Сапудова он. Он Сапудова. Он тоже без броника, что ли, пацаны, подожди, он без броника? он голый, он ла ла ла ла ла, лау, ого-го. Ты можешь, блин, ну это же опасно запушить, это жестко опасно. Я в зоне, отлично, зона на меня, ему жопа. Т Вс, мне надо просто знать, пока он начнет бежать на меня. 7, 6, 5, 4, 3, 3. Да заткнитесь вы! Захерачил. хорош! Он вообще, походу, на писечки был, там хп! Блин, я же гранату попал по нему, по идее. Да, походу там же он вообще жестко упал в гранату. жесткий топ. Это первый э, топ-1. К склад. да, вообще за 250 <свят> часов игры. Чего ж, еще то да? Смотрим по сторонам, а то, мало ли, какие-нибудь дебилы бегут. Да, я смотрю на дорогу, вы Не, смотрите Не, вылазить необычно, вылазить необычно. Не, что? Необычно! Необычно! обязательно. Необычно, необычно. необычно. необычно. необычно вылазить, пацаны.